так ну что друзья со второго захода но все-таки мы не привыкли отступать тем более пообещал, что все-таки даже если пропадем из эфира я выйду в эфир и расскажу вам последние события происходящие у нас здесь в турции приветствую всех тех кто к нам присоединился и присоединяется всем здравствуйте ну что сказать? Я, конечно, несколько расстроен, честно скажу. Но в любом случае понимаю, что это техника, и с этим ничего не поделаешь. Тем более, что есть у меня еще одна гипотеза, почему это все происходит. Не секрет, что сегодня высокие гости собираются приехать к нам сюда, в Турцию. Так, сейчас прошу прощения так чтобы было видно приветствую привет Вань, привет иван life очень рад всем своим друзьям иван life хоть двух число это блогер который один из первых начал э, рассказывать о анталии сейчас нахожусь в алании и м -м, уверен что происходящее с интернетом нам не омрачит связь не обращать информацию. Так, так, так. Скажите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Надеюсь, что все у нас происходит нормально. Так в эфире, так видно. Напишите, пожалуйста, друзья, а то я не вижу. Да, доброе утро, доброе утро, Оксана, доброе утро, Света. Все, процесс у нас пошел. Отлично. Я пока еще у себя здесь не вижу что у нас началась трансляция но думаю что сейчас это все отразится Фух, денек конечно сегодня начался с самого утра подготовился, точнее еще со вчерашнего дня подготовился поехал забронировал забронировал красивое место на горе Айлафалане, все сделал все все красивенько вот, хотелось порадовать после того как многие были в изоляции на карантинах и так далее но имеем то что имеем ты год вот, связь у нас успешно приказала, приказала долго жить без всякого объявления о войне но я выгрузил фотографии с этого места где хотел вас радовать видами и вот сейчас расскажу всю ту информацию которую подготовила для того чтобы обсудить потому что действительно достаточно много новостей которых хотелось бы чтобы вы знали это прежде всего конечно то о чем многие говорили наконец-таки свершилось Ах, Прям не знаю как искать наконец-то многие кто планировали приехать сюда в турцию могут планировать это еще более тщательно с 10 числа возобновились международные рейсы в Турцию и из Турцию. Вот, например, Германия, одна из первых, летит в Турцию, и, соответственно, в обратную сторону тоже есть движение. Вот у меня тут списочек готов. Можно улететь также в Кювейт, Бахрейн, Тегеран, Духу, Париж, Кишинев, многие города Германии, Тюрих, Базель. И с каждым днем открывается все больше и больше направлений из Европы, из стран Азии, 11 июня Турция открыла границы, границы почти со всеми странами, кроме Ирана. Теперь иностранным и турецким гражданам разрешен въезд и выезд в страну с условиями обязательного контроля, без 14-дневного карантина, что очень важно, этот вопрос мне задавали вы достаточно часто, и вот ну, ответ пришел. Как это все теперь будет происходить? Если выявляется у вас температура больше чем 38 градусов, то тогда вас сразу же на скрининг отправляют, и результат этого скрининга, то есть анализы, обещают выдавать очень быстро, вот и сразу же вы сможете буквально через час уже понимать, есть ли у вас какие-то болезни связанные с этим коронавирусом злосчастным или нет. Ну и, соответственно, тогда уже определенная процедура, не будем на ней останавливаться. Для тех, кто имеет нормальную температуру, повторюсь, 14-дневный карантин упразднен и слава богу. В аэропорту Анталию посюду расставлены дезинфекторы, знаете. Вот. Всем пассажирам будут измерять температуру бесконтактным датчиком, то есть такая, как приспособление, как пистолетик, как раз на расстоянии, Вы, наверное, видели в моих... Часто я выкладываю такие короткие видео с информацией о том, что у нас здесь происходит. В частности, я снимал вот эти вот приборы, которыми измеряют температуру. Это все делается быстро, автоматически и без контакта. В аэропортах теперь будут досматриваться ваши вещи. Вот несколько в другой процедуре будет это дольше происходить. Вот автоматически будете регистрировать свои документы у сотрудников аэропорта. Вот, придать свои документы сотрудника аэропорта уже не нужно, будет, будет это немножечко по-другому делаться Досмотр на рейсы будет проходить медленнее, поэтому всем пассажирам уже сейчас рекомендуется приезжать заранее. На внутренние рейсы за три часа до прилета, на международные рейсы за 4 часа до прилета. Это важно. Пожалуйста, пометьте себе. Ну естественно, контроль. Будет вестись несколько по-другому, обязательно э, маска. Ну а на самом паспортном контроле вас попросят вот маску снять, так что имейте в виду. И сегодня будет очень много понятного о том, когда -то можно прийти гражданам из Российской Федерации. Этот вопрос вообще топ. Я две недели назад делал трансляцию и было очень много вопросов, дискуссий. Кстати, если вы хотите владеть полной информацией, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Есть группа, где мы обсуждаем самые последние новости. очень быстро и очень эффективно. Огромное спасибо всем участникам, и Дмитрию Долгову, и всем тем, кто там участвует. И я хочу поблагодарить за то, что вы делитесь информацией. Кстати, оттуда же мы узнали о том, что уже есть рейсы из Украины. Огромный привет передаю Светлане и благодарность за то, что она везет мой компьютер. Это будет первая ласточка из числа моих друзей, коллег, клиентов, которые приедут из-за границы сюда в Турцию она света едет сюда из украины на автомобиле с помощью парома мы выясняли когда же парома на паром на сообщение можно будет это комфортно сделать вот 15 числа будет ехать сюда в аланию и вести компьютер за что огромное спасибо так что вклад в канал можно сказать благодаря нашим друзьям из украины спасибо большое света удачи и знаю что муж и ее дети ждут здесь в алании желаю скорейшего воссоединения Окей. Okay. По поводу э, группы в Telegram-канале, я думал, вы поняли, так что подписывайтесь. И сегодня возвращаюсь к теме. министр обороны России, приезжает в Турцию для того, чтобы сидеть многие международные вещи, которые не хочу сейчас вдаваться в подробности. Это и Сирия, и нефть, и доллары, и другие взаимоотношения, и газ, очевидно. Но самое главное то, что нас с вами интересует, это когда же полетят самолеты в Турцию. Я думаю, такое будет соглашение какое-то э -э -э сделано о чем нам будет озвучено но понимать что это все политические моменты и где-то кто-то будет щеглять козырями что вот молота -то. а тогда мы пустим наших сограждан в турцию ну нам остается только лишь следить за событиями и я буду держать вас в курсе дела и в группе в, том, в телеграм в том числе Есть приятные еще новости о том что во вторник 9 июня сняли ограничения на выход детей из дома они теперь будут выходить два раза в неделю и а вообще каждый день вот <смех> прошу прощения и будут считаться вот, считаться Заговариваю, все жарко вот. а, плюс ко всем прочему лица старше 65 лет тоже имеют возможность теперь без ограничения выходить из дома что тоже думаю приятно Но, конечно нужно быть всегда осторожными и принимать меры безопасности то есть хотя бы мыть чаще руки теперь по поводу недвижимости вернемся к этой важной теме буквально через несколько мгновений хочу посмотреть ваши вопросы чтобы озвучить их Потому что почему-то я не вижу ваших вопросов так что вы мне пишете? где же у нас где же у нас вопросы Друзьям, плиз, плиз вопросы. Сейчас посмотрим. Так, вот вижу, что вы мне пишете, ага, но не вижу их здесь. Сейчас я думаю так а с какого города паром в украине курсирует и в какой город турции а можно узнать стоимость проезда можете дать контакты портал спасибо заранее Назар. друзья конечно можно вот для этого и рекомендую вступать в группе в Телеграм, потому что есть много всяких специфических вопросов которые может быть не всем моим зрителям интересно узнать прямо здесь и я думаю что там из первых уст у меня в группе вы сможете узнать на сети вопросы после встречи лаврова и шойгу с руководством турции потому что я думаю что это будет скажем так козырь в рукаве при решении других вопросов о которых не хотелось бы сейчас даваться подробности ну я думаю вы понимаете так окей. А по поводу вопросов которые вы мне здесь пишете. так почему-то я их до сих пор не вижу можно мне вопросики? Ага. Спасибо. Хочу передать большой привет еще раз Дмитрию Долгову, Светлане, которая везет мой компьютер. Огромное спасибо за помощь. Мне действительно очень важно будет улучшать качество своих трансляций через несколько времени вернемся к вопросу по недвижимости но сейчас пробегусь по вашим вопросам смотрю что у нас достаточно много людей несмотря на то что сегодня первая часть трансляции слетела из красивого места где я заказал столик чтобы вас порадовать видами но так света соловьева здравствуйте доброе утро оксана добрый день оксана лариса нормально идет эльвира насчет продвинулся эфир, да, передвинулся эфир на час действительно а еще раз доброго брата добро добро добрая доброго границы с россией пока не открыты не открыты к сожалению туристам из германии всем отказали в полетах нет э, летают я собственно лично видел что уже много немцев здесь отдыхают так что могу смело сказать что все-таки летают уже ну, вот э, самолеты ну, вот если у вас здесь есть какая-то другая информация давайте делиться Предлагаю присоединяться в группу в Телеграм-канале. Так, информация есть на официальном сайте Митурусы. Угу. Список стран на официальном сайте Митурусы все верно. Есть его у нас мы его тоже его э, оглашали в группе. Привет, огромное тебе и в Турции читал недавно информацию в группах Анталии в Фейсбуке, что вроде бы, как хотят официально вернуть продление туристического вида жительство для украинцев. Ты что-то что, что слышал об этом? Друзья, хороший вопрос. Объясню всем тем, кто не в курсе. Это связано с арендой, с видом на жительство. видно на жительство дается на основании разных моментов то есть там, в семьей то есть не были замужества учеба лечение, э -э, владение недвижимостью инвестирование э -э, больше 250 тысяч евро Вы вообще можете стать гражданином турции получить паспорт ты год э -э, у меня есть видео можете посмотреть пройти буквально несколько месяцев назад э -э, вышел закон регламентирующий продление виды на жительство продление виды на жительство э -э, россиянам и жителям европы не запрещалось продлевать вид на жительство на основании аренды, но имеем то, что имеем. Ты вот есть достоверная информация о том, что уже граждане Узбекистана, которые тоже входят в число стран, которые продлевают, не имеют права продлевать вид на жительство на основании аренды. Ты вот им некоторым продлевает некоторым отказ и украинцам в том числе есть информация вами что украинцам отказывают продление вида на жительство если будет какие-то другие у вас информация когда тоже пожалуйста сообщайте так привет дим да вот ссылка на группу в телеграме проходите россия может и не поедет тур нет стопроцентной информации стопроцентной информации сейчас никто не даст наше время так Случаи заражения будут, и этим вирусом будут жить, пока не выработается коллективный иммунитет в мире. Вполне возможно. Тут вообще знаете, сколько теорий закачаешься. Поэтому не буду давать оценку этому. Но спасибо за ваше мнение. Так, хорони всевышнюю Матушку Россию, российский народ. Присоединяюсь и поздравляю всех с Днем России. Несколько дней назад был праздник светлый. И поздравляю. Так, доброе утро. Так, так, так, Уфа. я российская татарка, Россия это самолет, один рулец всех тошнит <с> на этой торжественной ноте. Друзья, я хотел бы перейти к новостям о недвижимости. Дело в том, что очень многие спрашивают по поводу цен по поводу того что у нас здесь происходит занимаюсь недвижимостью уже давно в том числе и в турции после переезда сюда некоторое время назад и в принципе очень много друзей у меня интересуются именно этим вопросом естественно я им занимаюсь так что если что обращайтесь ты год вот, анализирую происходящее заметила что в последнее в последнее время аналитики считают что в ближайшие два месяца на рынке недвижимости страны может произойти еще больший всплеск заключение сделок сейчас ясно дело что у людей нету в большом количестве как они бывали всегда в этот период из-за карантина из-за вот пандемии и всего остального Ох, вот. но происходят сделки онлайн конечно же это все Пыль, ну, по сравнение с тем объемом которого но уже сейчас прогнозируется что в ближайшие два месяца на рынке недвижимости страны может быть такое количество сделок которое обычно фиксируется за целый год сейчас я расскажу ситуацию Значит, спрос на покупку жилья в турции за последнюю неделю подскочил аж на 50 процентов после того как несколько государственных банков турции в том числе и Изирадбанк, и Вакивбанк, и вакив банк и халкбанк также еще их два банка сателлита выступили с совместным заявлением о том, что они разработали интересные программы которые помогут жителям турции но ну, естественно по инициативе турецкого правительства ну, вот, покупать недвижимость то есть такая помощь социальная скажем так помощь правительства честь ему хвала дальше что получается получается то что с одной стороны у нас правительство с другой стороны некие силы которых мы сейчас разберем ты год они разработали четыре предложения по кредитованию, включая ипотеку на новостройки и вторичное жилье. Вот, прошу прощения, смотрю ваше сообщение. Вот по процентным ставкам, вот это особо прошу заметить, ниже уровня инфляции. Они отличаются историческим низким минимумом. Вот, и процентной ставки признать стимулировать экономику которая ослабилась после пандемии коронавируса так эти банки готовы предоставлять кредит на покупку нового и вторичного жилья на срок внимание до 15 лет и ставки ниже принтуса 0,64 процента представляете в месяц и с льготным периодом до 12 месяцев что просто шикарно величина первоначального возноса может составлять такого тоже никогда не было до 10 процентов всего лишь от стоимости объекта максимально одному клиенту доступно банковское финансирование в размере э, где-то 110 тысяч долларов это если в стамбуле или в анкаре или в измерении ну, 73 700 долларов если это другие города ну то есть соответственно вся остальная турция э, что касается рынка как он отреагировал то рынок сразу же показал графики поднятия интереса и цен вот есть сайт сахи бенден там можно отслеживать всю эту динамику как падение так и поднятие цен за квадратный метр что и регулярные делают для своих клиентов и там заметно что все это подорожало за искусственное поднятие цен. Ну понимаете, экономика упертая штука, поэтому тут не надо быть гением, чтобы понять это. Думаю, стоит провести серьезный анализ на эту тему, как будет себя вести цены, что нас интересует, как цены себя будут вести, то, что сейчас происходит мы и так видим. И теперь перейдем к вашим вопросам, но перед этим хотела сказать, что, друзья, если у вас возникает вопрос, покупать или не покупать недвижимость, скажу так что купить никогда не поздно не торопитесь но и не затягивайте потому что недвижимости больше не становится и поднятию цен есть объективные факторы потому что экономика упрямая штука повторюсь еще раз спрос рождает предложение и подстраивается под рынок то есть землю не производит с одной стороны во многих курортных городах горы с другой стороны море и то что Застройщики могут построить на земле, конечно, они строят и строят достаточно быстро, бодро, и земли от этого не прибавляется. Поэтому, да, цена с одной стороны будет расти, но с другой стороны, вот насколько резко, это уже другой вопрос. Я думаю, мы это проанализируем. Напишите мне, если вас это интересует. Я обязательно сниму на эту тему видео, потому что мне самому интересно. Я в любом случае буду разбираться. Так, окей друзья еще раз напомню про то что у меня есть каталог недвижимости который могу вам порекомендовать для того чтобы вы смотрели актуальные объекты для покупки недвижимости но ну, а мы возвращаемся к вашим вопросам вы мне пишите о том что ура заработал заработал ура да честно спасибо большое русофобам в чате надо испортить и ставить свои три копейки так друзья давайте без ссор за всякие такие вещи сразу приближая буду банить и это считаю мое право очень не хочу чтобы у нас были раз на межнациональной какой-то неприязни или религиозные поэтому вот полезная информация чтобы было более понятно, что происходит здесь в Турции, какие у нас здесь цены, тенденции и все такое. Здравствуйте. В Алании в летний сезон. Насколько громко и часто летают самолеты? Аэропорт Газипаша рядом. Слышно ли гул при закрытых окнах? Решат, хороший вопрос. Хочу сказать так, что минуту. Я уверен, даже если вы будете плотно закрывать окна в отдельных районах ближайших к аэропорту, вы услышите гул причем так нормально. Сейчас достаточно тихо, и сейчас самолеты наоборот радуют, потому что очень многие работают в серии туризма, серии, которая связана так или иначе с туризмом, и многие, оставшись без работы, уже плюнули на неудобства связанные с летающими самолетами и смотрят не говорят, ну где же вы где же вы самолетики родные <с Si> так что э, э, сейчас этот гул пока еще редок, приятен для очень многих так в алании пока этого не слышно потому что Газипаша паша достаточно далеко расположен для тех кому интересно что это такое это фотография с того места где я хотел провести трансляцию но не получилось по техническим причинам из-за того что интернет резко куда-то пропал вчера специально тестировал и имеем то что имеем сегодня он пропал прямо на начале эфира хотя там познакомился с приятными очень людьми из россии которые уже живут в турции большой привет если вы сейчас меня сможете все-таки посмотреть хотя они находятся там на турецком завтраке с детьми на нескольких машинах приехали большой привет друзья так по поводу того что вы меня спрашивали я буду отвечать и после эфира в комментариях поэтому обязательно пишите спасибо за то что дождались таки прямого эфира и еще раз хочу поблагодарить всех кто участвует в жизни моего канала это максим макар дима анжела все те кто ставят лайки и репостит видео, чтобы побольше людей их видел. Огромное спасибо. Инстаграму отдельное спасибо за мобильность. Смотрите мои видео в АГТВ. Я дублирую прямые трансляции там, так что вы сможете в записи потом все это посмотреть. И я думаю, что мы через какое-то время вернемся к вашим вопросам. Тоже не через некоторое время. Точно могу сказать, что ровно через неделю. Через меньше, через неделю, из-за того, что график сместился, в 11:00 каждое воскресенье я выхожу в эфир и отвечаю на ваши вопросы. На этой неделе нас ждет несколько интересных видео, которые уже в стадии монтажа. Это э, видео, связанное с э, тем, как переехать, Вы узнаете из первых уст. Ответы на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, не пропустите. Ну и красивые места я уже снял и выложил, поэтому посмотрите, как можно отдохнуть на диком пляже здесь в Турции. Спасибо большое Роману, кириллу и Максиму, которые тоже участвовали в этой поездке. Все, на все. Отвечу после эфира Дин Донде, Маса -э Лама, Гайдо, э Юлия Гиле, ну и наконец просто чао, друзья. Все, теперь провел эфир.